вас приветствует кассандра астро на моем канале большое спасибо что посещаете большое спасибо за ваши лайки за ваши э, отзывы под моими видео итак дорогие мои сегодня перед нами перед вами женское гадание для девушек для женщин э, под названием где мой муж Гадания будем осуществлять в основном на астрологических картах. Немножко нам будут помогать и горбатые мои авторские карты. Итак, дорогие мои, я начинаю. Это очень популярное видео на моем канале. Я начинаю. Сейчас я разложу карты. Вы загадайте свою. И мы начнем искать. Искать подсказки, искать информацию, как вам и где встретить своего мужчину. Загадывайте, дорогие мои. Хорошо, информация по этой карте. Не так-то просто, как хотелось бы. Ну, начну с того, что, что ангел советует. Будь лояльна. Может быть, проявляй больше интереса к мужчинам. Может быть, в общении с мужчинами как-то немножко становись своим парнем или вот как-то так. Подпускай к себе ближе мужчин. Больше активности, больше доступности в нормальном понимании этого слова иди навстречу вот что я бы сказала почему а потому что дорогая моя тебе прям по курсу тут лежит вы из меня сегодня буду на ты говорить хорошо так мы как сами девочки тут по секрету секретничать да потому что тебе лежит по судьбе мужчина который очень такой подвижный общественный Любит тусовки. Смотрите, даже вот тут есть. Одно-другое подтверждает. любят себя показать. Он яркий. Может быть, карие или зеленоватые глаза. Может, даже немножко волосы вьются. Хотя сейчас сложно определить. Теперь все мужской контингент полулысый ходит. Очень коротко стриженный. Хотя, а зря всю красоту свою они уничтожают этими... Такие уголовно-спортивными прическами, как я говорю. То есть, будь ближе к мужчинам. Как-то вот жмись, жмись. В каком смысле можно э, записаться на пейнтбол? Можно куда-то пойти в какие-то общества. Стрельба по тарелочкам, арбалеты. При... Но... Ну... Именно ангел. Смотрите, как интересно карта ангела. Ангел говорит, ближе к мужику, иди туда, ближе, туда, давай. Включай внутри себя немножко амазонку какую-то, и тогда ты получишь этого такого огненного, активного мужчину. Когда и где. Ну, всплывает слово «вторник», естественно, да, «когда и где». Потом, значит, вторник, все, что связано с перевозками перелетами, с логистикой, с вокзалами, со станциями, что еще. Ну, может быть железнодорожное тут под вопросом, да, ну, допустим, автовокзалы, потом, что может вас познакомить кто-то, кто-то из родственников рядом с автосалонами. Вот так тут тоже есть где продаются машины рядом все связано с туристическим бизнесом поездки сама поездка в поездке в другую страну вот тут такое и ближе это все надо как бы ближе к мужской тематике даже если это спортивный магазин ближе там где вот какие-то качалки они конечно для женщин тоже но вот такой силовые какие-то там моменты и так как у нас тут э, вторник идет то э, с момента просмотра видео отмотайте четыре дня там идет четыре дня Потом 4 дня выходных и 4 дня активных, как вот это те дни. Особенно, если туда вторник цепляется. Но если не цепляется, не беда. Берите и четверг. И вот эти дни, они активны. Именно смотрите по сторонам, как да что. Кто он, вот в принципе, какие его характеристики. Внешне он доступный, ну как доступный в общении, да. А внутри он костный. Он может что-то недосказать, он может уйти в себя иногда из сложности. Он, может быть, не любит медицинских работников. Может, он как-то настороженно относится к медицине. Это вам как подсказка. Также он может быть, ну, скорее всего, сложно меняющийся. Вот он как летит по жизни, по какой-то накатанной такой схеме, и трудно его остановить, и, э, сейчас скажу, ну, как бы немножко перестроить его направление возможно он уже был женат и возможно у него даже может быть даже и двое детей это как подсказка или один ребенок мальчик это тут как подсказка дорогие мои вам идет чтобы вот это вот все в купе и скажу так он не полный он такой поджарый шустрый в чем-то шустрый человек Сказала бы так, немножечко, может быть, немножко любит так покрасоваться, вот как-то выпендриться. Вот немножко есть такая в нем жизненная жилка по жизни, причем по жизни. Возможно, даже и отец у него был даже, может быть, немножко ходаком Я думаю, вы сейчас поняли, что я имею в виду добытчика ну не сказала бы что он такой уж совсем плохой добытчик но он эм, своим как сказать, он уплывает в свои какие-то темы он часто в себя ныряет и поэтому в теме добытчика он неплох но из, из под него немножко надо под к сожалению да то есть в каком смысле ему надо четко ставить цели э, ставить э, временные э, так сказать вот границы да и вот но ну, я думаю самое сложное это его уговорить сделать какой-то личный ремонт вот этой сложности вот самое сложное Скорее всего, он это не очень любит. Что вас с ним объединит? Вас с ним объединит, скорее всего, и ребенок, и, может быть, если вы через родню, неважно, ближнюю, дальнюю родню познакомитесь, а может даже через его родню вы познакомитесь. То есть, дорогие мои, ближайшие три месяца с момента просмотра этого видео максимум, если кто-то к вам подходит, подруга или мужчина, и вот... На волне теплых общений, теплого разговора. Я сейчас не про, не про алкоголь. Говорит, а давайте я познакомлю. Вот у меня там брат есть. Попробуйте. Рискните. Как эксперимент. Посмотрите, присмотритесь к человеку. Потому что вас с ним объединит что-то детское. Или это человек с детства будет, или что-то связано с его детьми, или с вашими ну, будущими детьми. То есть вас объединит с ним ребенок, это в прямом смысле этого слова. И что отбросить и забыть? Тут интересно, так карта легла, даже не знаю, как ее уж вообще-то оттрактовать. Но даже и не знаю. Надо быть тут осторожно в отношении религии то есть сразу вам надо будет прозондировать его отношение к религии и от этого отталкиваться, то есть не корректировать, не критиковать. А вот тут очень тонкий момент, все, что связано с религией. И вот что-то связано с ангелами-хранителями, может быть, не стоит его упрекать, что там, там тебе повезло, а там не повезло. Вот, вот с этой темой надо быть очень дорогие мои девушки, внимательно. Теперь информация для тех, кто загадал вот эту карту. Итак, и так, и так. Что вам ангел советует? Ангел советует... Больше активности и как больше даже, может быть, нельзя, не ну, как сказать сейчас, может, не стоит так говорить, но я бы сказала, проявлять большую активность, связанную с вашими дорогами, походами, даже походами, гулянием по городу, с перемещением. Ангел говорит... Ты можешь вступить даже, находясь за рулем, и попасть в небольшую мелкую аварию, выйти и наехать на мужчину, и этот мужчина потом станет твоим мужчиной. Вот что ангел тут интересно рассказывает, да? Почему? Потому что ваши с ним отношения связаны очень тут с дорогами тоже. То есть если вы мечтали получить права, дорогая моя, вот если ты мечтала об этом, Пора в этом году приступить к этой теме и стать автовладелицей. Вот, стать женщиной такой за рулем, да. То есть вот это такая тема. Ну, также «Ангел-Хранитель» советует вам э высказывать, иногда хотя бы учиться высказать претензию. То есть вот вам не нравится вслух не внутри себе что-то комкать, а вслух сказать потому что у вас мужчина, как и в предыдущей истории, тоже достаточно яркий, но этот мужчина будет в чем-то как бы не догонять ситуации, и ему особенно надо все выговаривать, говорить, как, как приказ такой немножко давать, как, вы знаете, генерал своему подчиненному, лейтенанту дает приказ, вот это та самая история. Я не говорю, что он сильно там подкаблучник будет. Нет, так я бы не сказала. Но человек, который любит четко, чтобы все вокруг ему выговаривали и высказывали. И он на этой информации будет базироваться и будет выкладывать, выстраивать свои дальнейшие действия. Вот тут так интересно. Когда и где? Когда и где? Ну, скорее всего, тут вырезает слово «суббота». Вот, «суббота» или среда на крайняк, но в основном суббота. Все, что связано... Ну, я так вот говорю, вы там потом подытожьте, да? Потому что я сейчас, я сейчас из информационного поля Земли вот так цепляю информацию. Она слетается сейчас к нам с вами. Не зря у меня горит тут волшебная свеча. Итак, когда и где? То есть дни я вам назвала. Это 6 дней, то есть с момента просмотра видео Три «Отмотайте дня» и там вот эти активные шесть. Три выходные пустые, шесть активные для поиска, для встречи. Где? Все, что связано с медициной, с, с оздоровительной темой, с банями. Еще раз повторю, что-то связано с, с дорогой. Вот. Все, что связано... С магазинами, где продаются аксессуары, подарки, брендовая, трендовая, может быть даже так. Э -э все, что связано рядом с пожарной частью, тоже может быть сюда. Все, что связано с кинематографом, тоже сюда, вокруг. Может быть у вас там киностудия где-то или какие-то съемки проходят, или флешмобы происходят. Э -э тема какого-то блогерства тоже давайте не исключать, потому что он такой у вас как правильный овен такой вот человек четкий, вот неразмазанный, он немножко как на ладони, вы его сможете прекрасно читать, но ну, если вы, у вас будет интерес его читать как персону, как личность, вот скажу так. В принципе, может быть, это частично связано и с его работой. Вот почему я тут на медицинскую тему наехала. Может быть, он каким-то боком связан и с медициной, и то, что я назвала, и э, он может быть и начальником быть, и начальником средней руки, он может быть и военным, и даже каким-то военным связанным, есть же военные медики. И все, что связано с полицией, тут тоже может быть. Может быть. Кстати, еще могу сказать, что он может работать в тюремной вот этой системе тоже, кстати, да. Человек, который эмоции спрячет так, что вы не поймете, что ему понравилось, что ему не понравилось, но он открытый в общении, в глазах. Просто он будет прятать очень что-то сокровенное. А эти люди такие, они особо не обижаются. Он, если что, накопится, он взорвется немножко, как бомбочка, а потом все успокоится, и он не, он не будет аккумулировать обиды. Он не вот как водные знаки зодиака. Он не будет их аккумулировать и прятать в свои, так сказать, сейфы. Да? Вот интересно, защита, защита. Может быть, он работает и в секьюрити тоже. Как добытчик, он прекрасный добытчик. Возможно, у него в роду так принято в семье. Принято, заработал, отдай на родню, отдай на семью, отдай эту сумму. То есть, вот это мне в нем нравится. Его не надо раскачивать, он очень уважает тему семьи. Очень как-то для него это как, как свято, это как армия, да? И армия для него, и семья это предаток армии, может быть, то есть какие-то. То есть там дисциплину, он достаточно дисциплина. Что вас с ним объединит? Ну, вы знаете, просто бытовуха. Ему нравятся женщины, которые с интересом относятся к домоведению, домовладению. А, возможно, будет рад вашим пирожкам, но это не факт, это не обязательно. Но вот уютство ему надо дать. Он не такой, как знак раки, который там вообще гипер, вот все, как вцепится в дом и все, да, как мужчины раки. Нет, это попроще немножко, но тем не менее он будет обращать внимание как вы относитесь к дому, ногой там подвигаете двери или нет. То есть он будет это замечать, вашу рачительность. Вы это бережете или вам наплевать. Ему нравятся в чем-то бережливые женщины, но я не сказала, что он жадный. И что отбросите забыть, ну скорее всего, что отбросите забыть, частое сидение по выходным. Может быть, надо с ним будет выбираться или ему как выкладывать культурную программу. Может быть, отбросить и забыть вот, сидеть в норе, а надо будет выбираться с его друзьями на какие-то вот посиделки, шашлыки, природа. Кстати, да, у него есть хорошая большая склонность к именно побыть на природе. Это его очень сильно релаксирует, дорогие мои переходим теперь перейду к этой карте и так О, но тут очень активно и мужчина тут вам полагается очень активный и прямо ну, может быть, и вы вся такая Смиральда, да? Тут такое очень активно. Совет ангела. Вот мне даже сложно тут оттрактовать. Смотрите, совет ангела или карта разбитого семьи. Может быть, совет ангела этого мужчину сразу не тащить в ЗАГСы. Сильно не навинчивать, не накручивать ему свою программу. Хотя, если вы смотрите это видео, конечно, уже понятно, что у вас программа на создание семьи, но тут вот такой момент, что, может быть, пусть он подумает, что вы такая лань, а он как, найти охотник, а вы попались в сеть, и вы такая вся девочка-припевочка, и такая вся ля-ля-ля, да? То есть, ну, может быть... Если вы с ним когда познакомитесь, может быть, не стоит сразу а знакомить его со своим кругом. Кстати, вот тут так интересно, да. То есть как-то продлить этот период им, когда он не может до конца вас узнать, вас расшифровать, ваши интересы, ваши приверженности, да. То есть вот что -то такое. То есть, смотрите, совет ангела. Сразу вот прямо линию семьи не, на, вот, не вываливать. Ему на блюде, вот прямо на изнанку вот так, да, то есть как-то тут, то есть свою охотницу, внутреннюю охотницу, дорогая моя, выключай. Когда и где? Господи, я такой вот тут карта легла. Когда? Давайте смотрим так. Значит, тут подходит цифра 1, Польша прозванивает, то есть это и луна по дню, это понедельник. Так, понедельник. То есть, смотрите, если вы сегодня в понедельник будете смотреть это видео, то у вас 5 дней вперед, потом 5 выходных и 5 дней вперед. 5 дней вперед активных вы ставите на календаре галочку. И в этот период пытаетесь его встретить, Пытайтесь его сначала надо внутренне как бы подтянуть, притянуть, открыть какую-то форточку в себе, в своей судьбе и сказать «Да, пора». Потому что вот это очень меня настораживает вообще. Это говорит о том, что вы где-то пережимаете энергии в отношениях с партнером. И, возможно, у вас это не первый раз, дорогие мои, те, у кого в этот ряд выкладывается прямо вот две такие сложные карты для существования, сосуществования с партнером, это, конечно, вам обязательно надо ко мне на консультацию. Тут надо что-то подкорректировать, мне надо что-то вам объяснить, что выключать, а что включать более конкретно. И для этого WhatsApp найдете мой вот на канале телефон ватсаповский, и сразу писать слово «консультация». Так, и так где, где, где? Я не сказала, где. Ищем где. но это не связано с женскими какими-то там салонами, то да сё. Это может быть даже около церкви, около оздоровительного какого-то комплекса. Если не вдалеке кладбище, кстати, тоже может быть потом что недалеко отсюда, недалеко от больших каких-то или вдоль какой-то огромной каких-то дорог. Вот в Москве там кады огромные, то есть какие-то шоссе, шоссе, все, что связано. Может связано быть и с перемещением, и с дорогой, с перевозкой какого-то родственника. В больницу по дороге можете встретить. Вот тут интересно. И вообще, мне кажется, что вы знакомы с этим человеком. Тут мне даже сложно что-то еще говорить. Это ваш какой-то то ли почти бывший, то ли родственник бывшего, ну, скорее всего, друг бывшего, с которым у вас были какие-то переглядочки, но потом как-то жизнь по-другому, и этот человек где-то бродит, ходит невдалеке, и может быть... Может быть, вы даже тайно когда-то в него были, были влюблены, тоже может быть. Почему? Потому что он мужчина яркий, он мужчина интересный, он притягательный, умеет так себя позиционировать, умеет позировать такой. Может быть, любит какие-то яркие одежды носить, может быть, любит интересные парфюмы. То есть человек, который... Может самолюбоваться, может, он любит каких-то в своих компаниях, своих, которые ему удобны в своих компаниях блистать, такой, как с артистической жилкой, человек, я бы даже сказала. Он такой артист, он певец, может быть, вот такие подсказки. Он, может, там хороший? Вот вам такие, дорогая моя подсказки. То есть у нем творчество просто сидит. И он очень интересно, он лоялен к детям, это тоже хорошо. Он легкий на подъем, с, него, с ним легко быстро раз, два, три поехать куда-то. То есть он, он, знаете, как прекрасный любовник, но сложновато и в семью его заарканить. Вот такой вот, понимаете, вот такой интересный, да. Может быть, работал раньше что-то связано с медициной, скажем так. Может, даже работает все, что еще как подсказка, все, что связано с сантехникой, с водой, водной артерией, речной порт. Моряк, кстати, тоже может быть, как вариант, там, какой-то там, старпом, стармеху, ну, такое что-то. Вот я вам подсказала, такой вот где искать, вот где. Не зря тут Нептунчик нарисован, тут вот как есть, но он любит... Пойти, в, быть среди людей. Если вы встретите вот как-то один на один, это будет просто чудо. Это значит, вам ангел его подвел. Какой добытчик? Ну, в его жизни были всплески. Он непредсказуемый. В чем-то у него есть непредсказуемый. Возможно, по маминой линии. Он какой-то взбалмошный такой, иногда такой а, шумный, такой, как артист, еще раз скажу, Да. То есть он, у него регулярные позывы и порывы, в чем сложно с ним проживать. Наверняка, что разведенный, если может за 27 лет, после 27 сложность он такой иногда человек-оркестр. То есть он непредсказуемый. Возможно, его предыдущая женщина устала немножко, ну а что он завтра выкинет, какой фортель он выкинет. Возможно, вот такая история. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Просто надо понять, он такой яркий огонечек, он гротеск. Понимаете, гротеск. Вас с ним объединит какая-то поездка на концерт. Тоже можете рядом на каком-то концерте рядом с ним познакомиться. Вот концерты что-то зрелищное, киношка спектакли вполне, кстати, и спектакли, вот такое. Это вас не обидит ни. То есть ему нужна женщина легкая на подъем. То есть если он скажет, давай поедем туда, вы скажете да. В следующий раз он скажет, давай поедем туда, вы скажете нет, не хочу. И если вы в два раза скажете нет, не хочу, тогда он начнет рассматривать вас как персону, которая с ним не Он сразу сделает, может, даже немножко быстрые выводы, он скажет. Сам себе, ну вот она чуть не поддержит меня, у нее другие интересы, ну тогда, значит, что ж я ее буду бедную мучить. Вот чтоб такого не было. И что отбросить и забыть, над ним нельзя очень сильно, очень сильно. Есть женщина сильная, есть женщина, рожденные в мужские градусы. Его нельзя прижимать к стеночке, как я говорю, то есть надо очень аккуратно, если вы что-то хотите его подстроить под свое желание какое-то, под свою, свой план, под какую-то покупочку, его немножко надо в два захода подготовить, намекнуть, тра-та-та, тра-та-та. Очень сильно, резко он не поймет, он будет спасаться бегством, вот на всякий случай, да. Он не слабак, ничего, но я не говорю, что он внутри как женщина, может какая-то мягчинка там такая, мягость такая есть, потому что он душе актера, он Артист, Он там душа мягкая внутри, кровоточащая, может быть, извиняюсь за такое дело, да. То есть он не любит очень жестких. Вот смотрите, как интересно, эти две карты в принципе резонируют. То есть он не любит к ноге, к ноге, как вот его дрессировали, как собаку. Видать, в предыдущих отношениях его, если он разведенный, это будет вам первая подсказка, что его там задрессировали, задергали. Тут надо аккуратно, тут надо плавно, извиняюсь, дрессура. Надеюсь, мужики нас сейчас не слушают, дорогие мои девчонки. И теперь информация по этой карте. Смотрите, рыбка нарисована. Ох, какая там рыбка нарисована. Карты надо почистить немножечко. Да. вылезает, вылезает. Ну, это мы будем вот так прикрывать. А вот тут интересный человек. Банкир, магнат какой-то, как я сказала. Может... То есть неделя у вас идет на то, на активная неделя встретить этого мужчину три дня выходных а неделя вперед встретить потом кто он он человек может работать в силовых структурах ему нравится быть следователем тот кто охраняет наказывает догоняет то есть он может быть и судьей дорогие мои и таким вот меняющим судьбу Человек, меняющимся судьбу. И адвокатом может быть, и юрисконсультом может быть, как вариант. Давайте еще посмотрим, где же вы с ним можете встретиться. Ну, около адвокатской конторы тоже может быть. Все, что связано с банкирским, ну с денежными моментами, там, где меняют деньги. Вот такое. Вообще человек магнитный, какой-то магического свойства, немножко почувствуете маслянистость такой в глазах, такая бархатность в голосе будет у него. Возможно, он еще занимается купли-продажей машин, может быть, что-то связано с автосалонами, как вариант, Да. Добытчик прекрасный, денег у него мама Мия, денег у него очень много, то есть тут проблем у него нету. И что вас не может объединить? Вас не может объединить желание жить круче, дальше, дальше. То есть вы такая вся как бы фея нежная, но момент тут такой, что у вас должны быть амбиции, лучше-лучше, как бы вы его должны мотивировать, а давай вот это, а вот, конечно, мы будем и лучше жить, то есть и машина покруче, а потом и вот это получше, то есть вы какие-то капризы должны на общее проживание ему высказывать, да, то есть как, ну, как напутствие, что ли, вот как мысли вслух, скажем так. И что отбросить и забыть? Скорее всего, он не любит женщин, которые какие-то большие тайны имеют от него, поэтому он может быть несколько подозрительным. Это человек, который может даже со временем, если вы дадите повод, если вы дадите повод, он может нанять даже и против вас детектива, чтобы что-то уточнить, какие-то свои сомнения. То есть... Какая-то прозрачность определенная у вас должна быть к нему и перед ним, и даже по вашим прошлым эпизодам вашей личной жизни. Вот скажу так аккуратненько. Да? И теперь, дорогие мои, посмотрим информацию по этой карте. Очень зашифрована. Вот эта история зашифрованная. А тут, дорогая моя, ангел говорит, что вам, мужчина, нужен как сам как ангел, как спаситель от чего-то, который будет спасать, может быть, вас от каких-то, допустим, как вариант, от... от вредных привычек тоже может быть. Вот тут такая история, да, вот тут как-то... Ä... Потому что первая карта настораживает уран, он очень непредсказуемый, Выкладывайте, дорогие мои, в своей жизни более четкие планы, не надо метаться по жизни, сегодня это послезавтра передумала, вот это как-то так, и не надо, может быть, часто вам менять работу, и почему-то ангел вот так вот говорит. Кто и где он? Очень интересно. Тут подсказка идет такая, что он для вас как ангел-хранитель, да? Он человек, который щадящий, который будет с вами возиться как нянька даже, как интересно. Человек уступающий. Человек уступающий, но, уступающий, но который, может быть, когда-то в жизни очень сильно оступился сам. Вот как хотите, так и понимаете мою подсказку. Человек, который в общей массе хорошо относится к людям. Хорошо, может даже слишком где-то. Какой-то он слишком мягкий, он мягкий вообще человек, вот хочу так сказать. Какие тут цифры летают? Цифра 6 летает. То есть, подходит как день суббота, ну вот как яркий день для встречи. Ну и вообще, с сегодняшнего дня... Вот сегодня нет, а с завтрашнего дня 6 дней отсчитали вперед на календаре, отметили их, потом день перерыва и опять 6 дней. Почему я так говорю? А потому что у вас много красных карт. И то есть вы должны, если вы хотите найти своего мужчину, вы должны быть постоянно в поиске. Возможно, этот человек живет недалеко от вас. Присмотритесь к нему. Скорее всего, может быть, я не говорю, что он ваш сосед, но вот присмотритесь, человек, который пытался вам помочь, присмотритесь к нему, да, вот такая подсказка. Если вы совсем юная леди, то у вас есть возможность встретить его в какой-то компании. И как подсказка, может быть, какой-то цвет одежды вам покажется немножко мягким, немножко лояльный, но мягковатый для мужского образа. Вот такая тут подсказка. Кто он? Ой, кто он, кто же он? Он может даже быть каким-то общественником, общественным защитником и волонтером иногда тоже. То есть его иногда заносят, кстати, иногда заносят. Возможно, у него есть друзья, которые тянут его выпить тоже лишний раз, как подсказка тут, да? Вот тут интересно. В нем не надо отрицать, а надо принять, что он какой-то щедрый. Он может пойти и помочь кому-то что-то купить. Вот это, понимаете, на любителя. Не каждая женщина это сможет при... принимать. Он такой фантазер вообще где-то. Он фантазер. Поэтому он такой добрый. Он очень мягкая персона. Если у вас такие уже были за плечами, пожалуйста, под видео напишите. Мне будет очень интересно. То есть это значит ваш дубль 2, дубль 3. Человек, который может пострадать от злых людей вокруг, как-то может даже, вот, как, надо очень тонко сортировать, с кем он дружит. Вот тут момент такой есть. Больше ничего не могу добавить. Вот, больше абсолютно ничего не могу добавить. Какой он добытчик? Ну, неплохой, неплохой добытчик. Просто надо вставать как бы в очередь и нагружать его обязанностями по покупке, по покупкам чего-то, по вот планам, чтобы в первую очередь он думал о том, что надо вот вам на это, а потом, может быть, он там какому-то Феде одолжит какую-то сумму, просто должен, да? А первой в очереди вы должны быть. Вот такая тут история. Что вас с ним объединит? Карта Фортуны. То есть, все рулеточное. Такое, ну, как сказать, случайное. Вот тут случайность. Видать, вы человек. Возможно, вы даже у вас в цифре рождения есть цифра 3, может быть, в числах, да? Или в год 3. Или месяц три, как март, да? Или в цифрах где-то 3. Поэтому... Он любит людей, что вас с ним объединит, которые позитивно отзываются о мире, которые не дребезжат, как что бывает, да, неподозрительные, а которые больше, хотя бы во всяком случае вслух, они эти дамы, девушки, позитивно, веселенькие, немножко веселость такая у вас должна быть, а не полная вечная грусть и сомнения, да. Вот что вас с ним объединит. Смотрите, эта карта... Не Ирихонская труба, а труба. Карта известия. Карта, что-то такое. Может быть, вы с ним даже познакомитесь в интернете. Тоже не отрицаю каким-то образом через интернет. И что отбросить и забыть? Ну, не знаю. Все, что связано с какими-то замкнутыми пространствами. Может быть, не надо таскать его по музеям. Э, не надо что-то ему навязывать. Надо вместе спонтанно или как бы типа спонтанно находить правильные пути к существованию дальше и к планам. И вашим, то есть совместно, надо совместно не, не зажимать его в чем-то. Это, конечно, карта такая грандиозная, да. То есть, то есть он не любит женщин, которые скрежещут зубами. Смотрите, какое тут железное чудовище нарисовано, да. То есть не любит сплетниц каких-то. Не любит женщину-ведьму, которая как ведьма, лохудра такая, да. Может быть, надо быть более причесанной по утрам. Может быть, как вариант. Вот, дорогие мои, были вам такие подсказки. Свои можете мысли писать под этим видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. И до встречи!